Йо <Tarim conseguem> Подарок! Подарок! <заработал>, <chapel> дай дай я там буду короче ходить на Аку. Типа мне проще будет, если чувствуйте об одном двоих остановить и уже <соедин switches> Давайте сейчас разделимся. Babies, uh, два медика на двойку. Там инженер, один на двойку, один авик на мос, один авик на Аку. Я, я, я медик усолону. А Адил, убил. Убил, Под мостом убил и на матч. На двор. Драй, двор, двор, двор аку руля... пикает. Куда хаедать, куда хаедать? Маму ебал ее закрыть. Может, можно, можно, Пожимайте его, тут нашли. Меда Ну бля, меня зачем стреляешь? Может, хайтай, мой. А, убили. Блядь, по нашему урону есть, да? Да. Сух. Двор лет аккуратнее, просто не спешите. Начили на расслабоне. Легра с, не дей, с я дей, знаю, ты стул. можешь пойти. Иди, резни меня на окей, медики. О, прикинь, блядь, в углу. Только узнали, блядь. Мы уничтожили отряд от врага. У нас в первом раунде чел своего убил, сказали, что у ромб своими есть. Да. О, а че у ромб своими есть, Также, блядь. Так же, так же, просто разделяемся таким же самым. Медики, вы в упорах, один на ДЛ. Один на ДЛ, один на короткую, станьте. И инженеру помогает там где-нибудь вроде. На, на мосту убил. Резали мозг да, да. Прокиньте дерево, прокиньте дерево. Вот а, вот а, вот аппара, вот там, вот вот там, вот Мне кажется, они дерево еще не там зашли. Они Мы дерево не зашли, кап прокидывают дерево. Дай хп, дай хп, Я пора дальнее дерево, боли. Убил, воли, а -а -а. Это поляна называется, не дерево. Короткая мед был. ДЛ много. Малое, малое. Взорвите ДЛ на бочках, там толпа стоит. Давай. Взорвал от него Давай-давай-давай Пацаны, проходить Я нажимаю Варки, варки, инженер Надо а, поджать, 50. у них 50. один метр а, сейчас 50. живой народ да, На длине... А, на длине... 50. На длине три трупа, на длине три трупа, алло Лесу Это... За бочка, за инж Хорошо Бочкой меди... на бочке медик, на бочке мед. Ой, Ой, да, меня... да, блядь. На хары своих верит. Парни, вас двое аккуратнее, блядь. Да, да не следи. Я тебя отдам, Вс ⁇ не пушь, не пушь, ему ставить. Так мне не нельзя. Нет. Дарь. Красава, Ру, красава. Ру, Ру, Ру, Ру. красава. Ру, Ру. А как вы тогда пятером не можете отдаводить? Ну давай-то его режешь. А <смех> он бы зарезал. Он так он же, зарезал, Так же, так же разделяйтесь, а, так же, народ, так же Борщик разделяйтесь. Медики, медики, упоры займите, инженер помогает на перенке. И у вас это поставь пилотица, но нету, нафиг. Хаешки не выбрасывайте, не выбрасывайте хаен. Пошли второй этаж. Рано прокидывать, народ. Сейчас я короткую ткаю Короткая, прошел. Шамакей, парни, Давай, макей. Плен взорвите лучше, народ раз там ставят. Не, лучше план соединяет, дайте клан соединяет. Фред погодит. Дерево штурм, дерево штурм. Короткая. Да он, блядь, лупа ебаная. Ставит опять. А, он на факт, блин, забится. Короткая. Короткая, пушит короткую. Вода? Наши, наши, наши идет. Мост, мост, мост, мост, мост, мост! дал его. Медик в пленту. Я им жал. Скау, скау, скаубю, скауб, скаут. Ресут вам. Нет, тут вообще не надо торопиться. Они заходят, а у них типа стоит АФК. Подождите, если они зайдут, бомбу. Давайте единицу сверху. Единицу сверху. Бомбу, инш. Бомбу, алло. Да, возьмем сейчас. Бомба где-то. Не ваншот, блять! что у первый он? этаж забрал в пленте и на тройке чел в воду чекните первый, воду, чек... влака, первый этаж авик где вы блядь. воду чек а он меня заплыл. А, том убил хае а, дает авик я спрыгиваю вниз надзарез давай давай а, а, авик вы... я первый чекните тройку пожалуйста он меня просто прошивает Сорвите тройку сорвите ее нахуй дайте выходи на тройку пить его первый этаж мало Теперь у меня пин хуй. Я бы забрал его, Он бупорил вас. Блять, ну это круто было, это мне нравится. Пацаны, пошли двое. Двойки, мусор, равик, мусор авик. Первый этаж, первый этаж. Окно, окно, окно, окно, авик, окно, авик. Пацаны, первый этаж двое. А только, натокайка, только. А все у вас. Их три осталось, челик Скалы. Да Ну у меня в Взял. За плантон найдешь. На планто, на планто. На него плант, плант. бы 90. Бомба Фу, минирует, Фу, я минирую, ⁇ -мо ⁇ Я минирую это учебье. Я Не успели. Мы, раунд. Расчас, не мы там воевали на единице. Установите бомбу возле одного из загрязнений. Блять, блядь, да. отверку даем килы, блять, раунд оставляем крупную уходь. Двое пустых там. Блочка взята. Двое было пустая, бля. там два чейка было, мы все там были. Что вы найдете? Вода, да будь вода. Я лиркануть хотел? Ладно, все, по дайте, Тройка, тройка, тройка. Слишком много Давай. Дай тебе за план Inge, Inge стоит на массу возьми инженера, слышишь? Ты, блядь, меня реснул за раунд 10 раз нахуй. Спасибо. Я а. давайте убил Да, его как... там на фармили. Там Там Я просто 5 отвечаю. Да наша, наша, мост. А вот с скрэйми авика а, было да, бы дать хорошо Да вы ровите, что ли? Как он спину заходит и убивает вас? Я да, говорю он наш? Может, скрейми, авика возьмет? Трое, трое, трое АК, трое АК Еще АК, еще двое берет, а. берет, берет, берет, Может винар, у нас? Да епал этот конченый, классно Скрэйми авика, двери, сделай этого Не У нас мало ни то лучше Или штурмабери, уже их хватает в принципе Ну давай еще возьмем так, бери Вода. Так, тихо, вода был, да? я пик, на, выйду. Я выйду, Давай. Он на воде, с воды. Мост. На мост выше. Вода. Вода идет на тройку. Дай брони. Брони дай. Брони дай. тройку заберите. идите Бум на один, идите да. на один давай, Хорошо. вы делаете? Да, Что-то там, что-то там. Я бы сказал, прицел, Дайте тоже. Он, скорее всего, резко Тройка, ушел, хае дали, сейчас будут чекать. У меня авик слеп. Покоцал, в на тройке. В на тройке, пойдет. Взорвите! Авик, авика тройка убил. Блять, Как медика у нас убили там. За автобусом, за автобусом, за автобусом. Я хае хотел прокинуть. Палец займись, палец, Я уже лезл. тройку убил. Автобус, блять, стоит, еб, твою мать. Так я же сказал. Лэнд двое, трой пресы. Дай брони. 144. Просто заходите. брони, да? А там три трупа, блядь. Два. А Нахуй ты эти мины ставишь, игра. А а что делает? Крыша, это два это... трупа. Мора, дай мне палец на рез. Среспы надо. Блин, пацаны, вот кто тройка там пошел? Валентин, ты что ли? Да. А потому что там два трупа было типа и там еще четверо оказалось. Ресу, 3 -3, ави, 3 -3. Купал. ави купал дегресс. А то okay, есть а а у, у меня? Время. Фонт а то есть у меня? Я трейдер, бы один, я двойку зашел, там минус дали на 2. А это вот... давайте один как фонтумер. хотите. Один, один, один. Надо давай, заходить. Давай, 20, давай, 20 давай, секунд, 20 секунд, народ. 20 секунд, Хорош, погнали. Ставь сразу, ставь сразу, медик. За плантом, плант, плантов, плантов. Ноты, арт. Арт, вас. молодцы, парни. Короче, мы один не зайдем, если мы не будем на тройке типа. Двой О, полетели. Лилва, будешь люрковать. Сядь под распыл. Сядь -то не затымили. Садись под респондеру, конец, слышь? Я надо было надо было надо было надо было надо было надо было надо было надо было надо было первый этаж а верху, верху. У нас спина, у нас спина. Че, блядь? Пацаны смогли навели на подкат. А верху есть? Че, обновляю. Обновил. Ганата. Мусор а, есть. Нет, на мусоре, на мусорке. Он на мусорке стоит. Спрыгнул первый этаж. Блядь, ты чё? Потеря. Блядь, зашли вдвоем. Потеря. Резус квекин. подкат так. Nice первый этап, оба, первый я тебе ХП начал добавить. Граната, Только я начал ХП давать, я год Вот так же двойку, так же двойку, только ждите прокидов хижине, Да, прокиды ждем и все. Разрывная. Погнали, портал я покидаю. Гремми слепо ты как дерево? Тройка, парни, тройка. Тройка. Убила я. Я убил. Мотор, мотор, мотор убил. Короче, зайдемте дерево. Мини-ваем. Мини-ваем. Я первый этаж буду кушать. Ну что, вывайся, стеночек со мной, пошли, пошли первый этаж кушать. брать его, погнай, я стой. Стойкий стоит мой труп. Мой труп там стоит. Кто еще? Дай. Ставлю. Смотри, ты стоишь, подожди, подожди меня. Ресы, брат. Тройка. Подкат, подкат, подкат. Подкат, подкат. подкат чекайте. Лэн. На поту. Фулку дал вода, респа. Ин с респы будет. Инш респа. Ласт, инш, инши инш. с респы по. Перемычка, перемычка, перемычка. Не? Слушай, он с респы, да, я тебе говорю. Прошу. Прошу. Прошу. Прошу. Прошу. Прошу Защитите стратегические объекты. Так. Как ты нахуй простреливаешь? -а -а -а -а. Помните, как играли Футу до этого? 5 на двойке, трое на единице. На Медики упоры занимают над ней короткой, а инш на двойке, На двойке, на двойке погодцу. А Двойка или чего? А -а -а. Где убил, Мура? А два. Перемка Может на один есть. Перемка на один. Вода, вода, вода. Он с воды вышел в 90, весь его. Под мостом! Под мостом! Не вижу под мостом. А двое? Нет. И... А, а двое да. а, кем да. а, у меня тут? Пацаны, пошлите в а, вперед. А нам... Можно, да, можно. Пошли, пошли пошли, пошли, пошли, пошли, брат. Погнали, народ. Он тут, он тут, перейти. В углу он. сидит. На домике сидел, <свят> А че <чё> за хуйня <свят> <свят> мне? чел с Марли? На доме двое, на доме двое, на доме двое. На домике? На сметики остались. Бля, внизу, внизу. Пацаны, знаете почему? Вот, да, вот, Потому что вы надо воду пошли. Я же вам сказал воду пушить. Зачем вы идете двойку? Блин, пацаны, Там я же вас нормально просил, пошли в воду пушить. Ничего вообще без воду. Вс, не маши, не машина. Давайте, смартфон. давайте а спокойно играем, спокойно дальше играем, от дефолта просто и все. мне капец как калит, когда я говорю, что делать, меня не слушают. Тройка есть. А я на БКМ даю. Твоя блядь! Где ОП, где ОП? Это один народ садился. Взрывайте око, а они заходят. Ближе ко мне! Взорвал двоих на кем Бля Блядь, вода, вода, вода, Помогите мне. Перетяните, положитесь. Помогите мне. Перетяните, Перетяг! перетяните. Перетяните, перетяните, перетяните. Перетяните, перетяните, Да подожмите, помогите. Блин, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, на воде, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, выйди. блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, Мороз, Знаю, смар, мрасс, мрасс. А он да, нормально, что Народ, народ, играет. тихо, тихо, да, тихо. Нормально. Тихо. Стретите, стретите, Все стретите. по воде идем и взрываем двойку. Через правое стретите. дерево, через правое <свист> дерево прокидываем. С подъема. С подъема <свист> они с воды. Э, э, дай, там коллаж стоит. А водя инж. Кого-то взорвали на двойке. Фастом, фастом, на останки. Там один возможно. Прокиньте, красный, красный, прокиньте. А мы же хаятки наливаем. На воде инч! Найс. Инжиера. У тебя руссный враг. Они сюда, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, все, это пля выигранный раунд, так, матерей. Первый, пытаю... первый этаж. Первый этаж, первый этаж слева, вот здесь. Спина, да, блять, бежал. Что спина? Зрал первый не этаж. Уловый. Зрался. Чисто менял. По первому. Ну это деньги играют. Он... Он... А, леб, там мне до стрелы только передо мной. А, прифиг просто вышел. Кстати, не знаю, теперь у меня почему лагают. У меня справа сверху, короче, 53 компании. Это, это кто говорит, лывашек? Или У меня, типа, такая феотик. хуйня началась после третьего а, раза. Началась. Да. А <связь> Осторожно, граната! Граната! Отойди нечего. Вольку взорвали народные умы только что сказал, или Ваня пикнул, он выходит не, я так и стоял это на два, народ, чел. это два, блядь ну на единице чел есть на единице и на домике я убил, я убил его там, на блядь, два-три человека на единице все было пацаны, заберите воду, воду заберите, на мосту будет авик, на мосту авик там, да, на блядь, мосту, я на я больше мосту. скажу авик и охотничий дом меньше он зачем ищем, по стоит на мо... пацаны, под мостом медик был а там поставили пахипал его дай-ка, я на массу редко. В охотничьем домике я чел был. Мед первый этаж. Монстреснулись, блядь. Мост. Ну, мост. Авика короткого убил. Шу, около, воды, около... около воды, около воды. Интересно. Слева зайдите, мусор убить. <связывается> первый этаж. <связывается> На нас. Время, время, пацаны. Да, время, время, 9 секунд, как бы. Вода там, понимаю. Давай, Ватсон. Не, так надави-ка всегда, давай. Фарми, фарми, Ватсон. Вода. Вода. Хорош! 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8. А вы с крейми не хотели авика давать. Парни, я. парни, понимаете, ебать. Я сейчас мимо пробегал, Давайте, ничего, Тихо, про тихо, дал, тихо, давайте без прокидов. Хаммер, Рау, Народ, без прокидов ле. стакните двоечку, народ, стакните двоечку. В агрессию, в агрессию. Без прокидов, хаешки кидаем только, блять, в какие-нибудь полезные хуйни. Да, он в сидит, это один, пацаны, пас заход. <с> стягивайся, стягивайся. <агрессия> АК агресс пять человек. Со спины? Они уже зашли спину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 че-то нам все двое было ой блядь перепутал я из Мака выбегаю короче смотрю какой-то медик бежит иконки не видно короче это свой есть двор а были я на токе, что делал там Мурат я на пьете, Осторожно. Да, Осторожно. О, блядь? F4 жмите, F4 жмите, чертан. Да не надо. Го зарежем, го зарежем. Там хм. я хм. да да разве болела? Блядь, я понимаю, вижу, блядь, меня просто... Даже сейчас убили, нахуй, тиммейт. Понимаешь, я залетаю, вижу двух типов, нахуй, и умираю, блядь. Потому что меня в спину уебали. Я короче вижу двух типов, смотрю, какой-то передо мной прыгает. смотрю, это лилва опа. Я это это ну сейчас. Блин, это же снизу.